Всем привет! Мы сейчас будем заниматься тем, что будем подбирать мне луки в разделах бесплатно на OLX типа Авито. Мы будем смотреть все вещи, которые отдают бесплатно. Как вы понимаете, в основном они очень представляющая ценность, скажем так. Поэтому сейчас мы с вами повеселимся, а возможно в конце мы увидим что-то прям, ну, фэшн. High фэшн. Это Аня. Она стилистка. Стилистка, правильно? Тка. Стилистша. Меня зовут Рома Гейн. Сейчас будет гениально. Погнали. Итак, заходим на OLX, типа Авито Что за ошибка? Учетная запись заблокирована Мне кажется, нам сейчас придется создавать прям регистрировать новый аккаунт Можешь меня зарегистрировать? Я ни разу не регистрировалась На OLX, возможно, я буду что-то продавать Короче, идея в том, что мы планируем Вещи на фотошопе присобачивать ко мне Чтобы потом, как бы, заранее создавать Лук и с него смеяться А потом уже, как бы, если все звезды сошлись Уже его покупать и примерять, правильно? Да, подожди, нам нужно решить, на какое мероприятие Мы подбираем тебе лук На какое мероприятие можно подобрать Лук в бесплатном разделе OLX Судя по всему на драку Почему? Ну типа какие тут еще вещи Давай просто посмотрим Какие шмотки есть в бесплатном разделе OLX Так, хорошо, одежда, обувь, подарки для свадьбы Тут уже тут такие же вопросы, как у тебя На какое мероприятие? На свидание есть О, а мы можем еще параллельно смотреть Где в Украине самые щедрые люди Уверена, этого в Уверена, нет. Адам даром. Вот, смотрите, цена адам О. даром. Да, ты что, здесь выбор отдал? Боже собачки. мой, мы соберем тебе гардероб. Серебристая курточка. Я же себе представляю в этой серебристой курточке. Но зато забавно, что ты женщина, да? Очень забавно, что я женщина Не-не, ну на самом деле, смотри, это очень расширяет спектр Просто, если бы я, допустим, на своем мужском аккаунте, на котором я там, допустим, Станислав Ну, если бы я попросил бесплатно эту курточку, там человек бы спросил, зачем она вам, это же женская На подарок, просто это не И очень она такая, вы самый худший мужчина на планете Просто я сделать девушке подарок, нашел на мой лекс раздел бесплатно отдам у меня как-то чувак купил MacBook 2011 года, Air, на котором не было операционной системы. И я как бы об этом написал, ну, типа, я не пытался никого обмануть. И он такой, да нормально, главное, чтобы яблочко было. А ты знаешь, это чувак, который сидит в кофейне и просто вот так вот делает по MacBook. У. Я почему-то себе представил, что это обезьяна. Тогда ты в Старбаксе в клетчатом пальто, пишешь свой новый роман, совсем не важно... Работает ли у тебя ноутбук? Так, хорошо. Курточка. Как тебе курточка? Курточка супер. Ну, вообще, вообще, если ты хочешь кататься на велосипеде в темное время суток. Ну, не светоотражающий. Это просто материал Мне кажется, она весь свет отражающий. Еще есть патчи. Тонлен, судя по всему. А может, мужское можно выбрать? Это реально. 244 варианта. Блин, ну пока что эти джинсы вызывают у меня очень много вопросов. все Мне просто непонятен принт на этих джинсах. Такое ощущение, что. детали. Просто это чтобы была изюминка в образе, чтобы цеплялся глаз за что-то. Наконец-то ты стала по делу говорить. Спасибо. <свеч> Включился стилист. Она замечательно будет перекликаться с этой серебристой курточкой. Просто это объединяющие детали в образе. Мы их оставляем <свеч> до лучших времен. Хорошо просто нравится. Пакет вещей. Каких? Любых. Просто любые на вещи. На развес. Они просто фоткают пакет. А можно пакет с другой стороны сфотографировать? Я хочу узнать, нет ли там сколов. Мне кажется, этот пакет будет супер на тебе выглядеть. Так, отдам мужские вещи Три рубашки с длинным рукавом Хлопковый свитер и брюки Размер 56 Какой тебе размер брюки? Размер чего? Прям брюк Не, ну смотри, ребята Мы, конечно, тут с вами, ну, гонимся с этих вещей Но на самом деле каждому, ну, откровенно говоря Эти брюки с точками, которые мы закрыли Они для кого-то будут бомбой Я не могу сказать, что они прям убогие Я видел ужасные джинсы Я не могу эти назвать такими же Просто, типа, они не для меня я к чему хотел сказать К тому, что мы, конечно, можем забрать буквально все вещи из этих. Прикинь, вот просто один человек однажды психанет, зайдет на вывод и закажет все. Все бесплатные вещи, которые там Обновляю есть. Обновляю гардероб кардинально. Но мы не будем заказывать все, потому что ну другим же тоже нужно. Нам нужно просто же определиться с событием, ну или с хотя бы с представлением о том, что мы тебе даваем. Давай выбираем. определимся с тем, чтобы найти две вещи, которые подходят Да, друг к другу. как минимум. Мне нужно очертить рамки, типа, чтобы понимать, что мы. Давай тебе сделаем образ, который вообще тебе типа не соответствует. Ты обычно такой типа на спортике, там джинсики, худики, кросы. Вот, делаем, короче, все противоположное полностью. Uh -huh. У тебя будет как какой-то супер классический образ, какой-то такой, на ну, классически модный. Типа, чтобы ты был как модель Гуччи прям такой кардиган, брюки, как в том ролике со сапом Рокки. Все, да, супер. Окей, ладно, идем дальше. Ну, смотри, туфли кожи на 41 размер. Вот эти просто пипец. Не врезишь же. 41 -м? Да. Ну, смотря насколько они бо. Это последняя страничка и наш последний шанс. Ну, слушай. Но они выглядят получше, чем те. Конечно. И по цвету нам так, ну, как-то впишутся. Ну что, будешь сжимать ногу ты знаешь, что японским девочкам с детства Надев... надевают маленькую обувь чтобы не и большой лифчик с детства надевают, чтобы а, Литик, это мне кажется, это не так работает, если нога может перестать расти, то грудь как бы не вырастет, если ее нет Это шутка была? Да Так, смотрите, короче, мы тут нафоткались, сделали несколько вариантов меня, которые подойдет прям точно, абсолютно, каждый каждой из фотографий, которая нам интересна Теперь, значит, так, какой из этих туфлей нам подходит чисто по фотке? Вот этот, да? Наверное, да Хорошо, значит, мы здесь, смотри Только переверни Спасибо Спасибо Аня, реально, не знаю, это видео без тебя бы по такому очку пошло. Так, хорошо. Очень э, криво вырезаю, за что приношу свои глубочайшие извинения всем зрителям и тебе. Мы его прощаем. Примерно так. Не, ну слушай, вообще как будто так, как было. Вот такие вот у меня тухельки. Уже очень модно. Согласен, в принципе, на этом и закончим, спасибо. Все, пока. О, смотри, какая дубленка. О. Дубля, я бы сказал. Слушай, ну такого прям серьезного сутенера. Так, мы ищем рубашку, в принципе, пока что Ну вот, у нас есть рубашки, но они нам все не подходят Мы белую, да, ищем? Ну, белую или голубую будет неплохо Футболка 48р, вроде же бесплатно, говорит Это как бы для любителей лемуров Боже, посмотри, какие тонкие и длинные рукава Это так странно выглядит О, а вот это не? А, тут несколько, да Ну, слушай, и вот это вот голубий и вот это. Ты перестань шелкать дьявол Мы ее будем заправлять? Да, да, да Ой, я вижу уже, это будет симпатично Ты будешь такой, как из какого-то... Кино. Ты, тебе нужен будет на фоне Нью-Йорк, или нет, лучше Лондон. Лондон, однозначно Лондон. Да, Лондон. Это, это более такой английский движ. Рубашку мы эту хотим? Ну да. Или, или вот эту? Наверное голубь, она ну, самая прикольная. У него да. вот эти вот прикольные. Да, мне она больше нравится. Смотри, как я, кстати, идеально подобрал Блин, фотку. Ты прям... Красавчик я. Как знал. Хотя на самом деле я не знал. Пока что она выглядит как ночнушка в лучшем случае, а может быть и платится. Ты Такое что что-то дует снизу. Блин, это моя лучшая фотография. Тупо, тупо стиль, тупо мода. Хм, ну конечно. Наверное, я вы, вырежу вот это. Сейчас секунду. Просто как будто ты носил рубашку. И типа не продевал руки в рукава, просто вот так. Типа, мол, смотри, как могу. там штаны мужские за киндера. За киндера. Типа за ребенка. И человек такой, мой ребенок порядком мне надоел я сижу с голыми ногами. Кажется, это сделка как раз для меня. Костюм мужской был Не хочется. Хочу новый. Я могу себе это позволить. Ну у меня уже такой выбор, а я все же хочешь могу позволить. Я сейчас, мне кажется, если зайду в технику и найду там iPhone 12 бесплатно, я еще заставлю человека привести мне его под дом. Вот настолько я охренел за этот час. Брюки мужские. О, нам нужны брюки. Давай смотреть брюки. Ты думаешь, прям брюки? Ну, слушай, если какие-нибудь такие высокопосадки. Мне кажется, как раз вот этим. Да. Отдам бесплатно состояние нового. Нового, нового канала. Настолько но херовое. Привет, ребята, из нового канала. Смотрите. Каждый абзац. Ладно, ну вот смотри, вот Но такие эти брюки. Выглядел. Ну не прям, чтобы супер. Да. Нам нужно создать э, такую цветовую гамму, которая будет э, такой контрастной, чтобы было видно все вещи, чтобы они прям такие были. Говорящие. Конечно. О а -а тебе. Что я беден. Тогда эти брюки нам могут подойти. Главное сейчас очень быстро это сделать, вот так, просто чтобы прикинуть. Чисто пока что вот у нас такая история и вот такая пока что. Ну смотри, в этом свитере снимался клип «Нума, ну моей». Я остался в том же положении. <социт> no <социт> <социт> в рейса кофта, майже нова, размер 52, дивиться mm -hmm. за миры. Ну no, это почти Гуччи, слушай. Короче, я считаю, кардиган <социт> подойдет, мы можем даже не мерить. Так, кардиган, значит. Без э... рук? А, ну, в принципе, ну да. Ребята, если вы сейчас смотрите на это и думаете, вот рука срак, вы знаете, что это очень нелегко вообще-то. Ну, слушай, по-моему, вообще собирается уже что-то нереальное. Пока <смех> что похоже на моего дедушку. <смех> Но он у меня известный модник. <смех> <смех> так, хорошо. Я думаю, что мы его сейчас уже можем немножко здесь подтесать. Потому что, естественно, его не будет у нас. Так, что это вот это такое? Пиджак какой-то моднявый. Нормальный пиджак, вообще. Пиджак. Так, размер 48, замеры по запросу. Состав есть на фото, 38% шерсть. То есть, как бы, пиджак зимний. <смех> <смех> Я могу тебе его потом отдать, будешь ходить вместо этой дублёвки. <смех> смотри, нет. пальто мужское демисезонное Блин, почему, что, почему так просто скомканное вот, типа тренч ну да, к он неплохо выглядит мне тоже так кажется и на кардиган будет, и будешь такой прям приблизительно 52 размер давай я посмотрю на какое то свое пальто A few moments later. короче, мы посмотрели 15 пульт моих и на них везде разные размеры и вообще не соответствующие здешним может это вообще там было написано год производства, я что это размер не приблизительно 52 размер, у меня единственное пальто, на котором написано размер там 178, <сёк> это для буквы. <сёк> Короче, ну вообще мы оставим, Топ. потому что выглядит класс. Я подумала, что тренч можно типа тоже вырезать половинками и сделать себе типа аля распашку. Тут, конечно, вообще откровенно тренч не Я очень... Могли бы вообще хотя бы на вешалке сфоткать? Я тупо не дышал только шоу. <смех> я, я чувствовала, я тоже <смех> на секундочку перестала дышать. <смех> Знаешь, можешь просто вырезать горло, но не подставлять туда свою голову, просто как будто невидимый человек. <смех> Супер. С маленькими ножками. По-моему, класс. Блин, мне нравится. Да, классно. Вообще. Выглядит супер стильно. Я сейчас знаю, что хотел попробовать? О, Подстрелить короче, штаны. штаны? да. Подстрелить. Боже мой, это обалдеть, как круто. Эту фотку тупо можно отправить куда-то в волк. Просто. И они такие, ого, сколько да, стоил ваш он. шмот. <laughs> короче. Хорошо. Дамы и господа. Вот мы с Аней как следует потрудились над стилем. Я заказываю. Все эти шмотки заказываю у этих людей Абсолютно бесплатно Так уж и быть заплачу за доставку в случае необходимости И потом мы посмотрим, что из этого получилось в течение не потом, а прямо сейчас Блин. Но сначала мой вам новогодний подарок Вы знаете, я люблю шмотки, стиль и вообще все красивое Поэтому много раз думал, что если бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас То есть ничем Я бы хотел себя попробовать в графическом дизайне. И сейчас лучший момент для меня и для вас, чтобы это сделать, потому что я подружился с онлайн-школой Контент, где своим опытом делятся топовые специалисты рынка. И мы с ними придумали промокод «Гений», абсолютно не имеющий аналогов, по которому вы получаете 55% скидки на курс. И если вы его купите до Нового года, то вы еще получаете новогодний пак видеоуроков. Классно, что теперь не нужно учиться в университете 6 лет и слушать устаревшую информацию когда вы можете получать данные от специалистов из рамблер групп и яндекс которые еще и расскажут как двигаться по профессии как вообще туда попасть на курсе вы разработаете 6 реальных проектов от баннера до сайта освоите такие программы как фигма Photoshop, иллюстратор опытные HR специалисты помогут вам с заполнением резюме и портфолио вы сможете на курсе найти людей с которыми потом создадите классную команду а вас уже ждет промокод ссылка в описании и счастливое дизайнерское будущее, а мы тем временем уже получили вещи с бесплатного раздела OLX. Погнали! Всем привет! Прошло 100 тысяч лет с тех пор, как мы снимали первую часть видео, потому что на самом деле довольно сложно со всеми связаться. Мы, откровенно говоря, не добыли прям все вещи, которые выбрали, потому что какую-то из них пообещали дедушке. Респект! Я, правда, сказал, а давайте мы, ну, снимемся в этом, а потом я сам отправлю дедушку. Не, уже отправила. Я думаю, ладно. Некоторые тоже там где-то потерялись, но мы их попробовали максимально чем-то заменить тоже с бесплатного эликса, поэтому так или иначе эффект должен сохраниться. я вот посмотрите, столько всего позабирал с почты, а некоторые даже ездил на другие далекие станции метро. Очень приятные, милые люди мне это все отдавали. Как иначе, какие же еще могут отдавать вещи бесплатно, когда могли бы на этом заработать. Да, очень щедрые люди оказались. Но я был тоже мил и привез шоколадку. Очень милая. Мне даже кажется, вот такую огромную. Мне кажется, она стоит больше, чем те вещи, которые мне подарили. Ну, если уж Они мы по-одесски. Они Они бесценны, согласен. Ну и сейчас, короче, собственно, fashion вик, fashion evening. Ура! Ура! Дизайнер красивых образов Аня презентует лук, от которого вы сейчас все обосрётесь. Это просто с иголочки одет молодой человек, который шагает по Лондону, покуривая сигарету, а лучше трубку, бросает томный взгляд на ахающих девушек. Mm. Это Экей или как это правильно говорится, модель Гуччи. И просто красавчик. I don't know, I don't want to go to the next one. I don't got a fist ball. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess <laughs> up, I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah. Кто, посраться по моему Знаешь, это что, либо... ребята Гючи либо очень модный, либо не обновлял гардероб 69 и при этом короче объясняю плащ из Ильичовска к нам приехал к нам приехал я не знаю откуда он написано синтетик это самый мех Просто какого-то очень гладкошостного жёлтка. Лысенького. Видно, что они немножко реставлили. Нет, это мои туфли. мои туфли. Я сразу тебе сказал, чтобы ты сейчас глупости не говорил. Это единственное в образе, что мы, собственно, добавили, потому что мы только сегодня выяснили, что нам их почему-то не прислали. Но в остальном, хочу обратить внимание на этот плащ из Завичевска. Посмотрите, тут красная плаща. Это Да, да, прикольно. Это да. По цветам, да. Обратите ваше внимание, что также у меня в рубашке есть лампасы. Хорошо, что ты спрятал эту рубашку. Хорошая рубашка, ты просто не разбираешься. Она присылает для этого, произведена. Для этого. Ну, да. Собственно, штаны тоже да. это да. прислали да. из да. Приднестровья. Значит, из Принестров заебишь, что как по мне. Знаешь, плащ на уровне такого, если ты был героем боевика и был бы весь окровавленный, и тебе нужно было прикрыться, чтобы не вызывать подозрений, то этот плащ отлично прикрыл заявление. Ты только что очень долго описывал экзибициониста. Спасибо. Ну-ка скажите, ребята, появился для вас если типа маленький соблазн mm -hmm. зайти на LX на VLX. бесплатный отдел. Который, это который да. типа Авито? Ну да. Я заглянул на LX. Я хочу заплатить там люди. Вот совет, который мы выяснили, нужно покупать, как только видишь, потому что их, естественно, очень быстро разбирают. Конечно, как горячие пирожки. Причем, ну, некоторые люди прям нуждаются в этом, а некоторые, как мы с Аней. Видео решили Лучше бы на завод пошла Аня. Ты карманы проверял? А прикинь, там где видишь, Есть, ты знаешь, кое-что. Дырка. Ну, знаете ли, у человека, который такие вещи бесплатно раздает, ну просто не могло не быть дырки в кармане. Ну что, ствош? Погнали. Вот так вот у нас получилось. Вот такой вот супер-мега-стиль. Можно абсолютно бесплатно себе организовать. Конечно, нужно постараться над тем, чтобы вовремя их заказать. Люди часто ставят эти объявления и не убирают да, их Да, они актуально уже получаются. Поэтому, ну, в общем, так или иначе. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк, переходите на мой инстаграм, на Ане на инстаграм. Скидывайте это видео другим людям. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить подобных и без подобных видео. И звоните маме, конечно же. И будьте модными. Пока.